друзья всем привет в сегодняшнем выпуске трешка на бытхе прям по адекватной такой вменяемой стоимости 73 метра разлетайка видно море плюс 5 метров кладовка два парковочных места Значит, квартиру будем смотреть в моем доме ну и что что он старый, он 2000 года. И я вам аргументирую, чем он лучше, чем ближайшие новостройки. Ну, во-первых, он кирпичный, толстенные стены, все коммуникации центральные, двухконтурный газовый котел, поэтому коммунальные платежи будут минимальные. Обслуживание 15 рублей с квадратного метра. Закрытая территория утопает в зелени, Повторюсь, парковка нет проблем вообще. Причем в нашей квартире-то есть два парковочных места. Ну, смотрите, я иду практически по родной дороге. Уклончик, конечно, есть, но он совсем не критичный. Живу я здесь уже больше года. За это время продал вот это уже седьмая квартира. Поэтому все мои подписчики, в общем-то, довольны. Пятый, шестой этаж вот там сейчас делают ремонт. Забыл сказать, что вот там был паук И... Куда у меня сын ходит в 9 гимназию, ну, минут наверное 7. Также подписали реконструкцию детской площадки. Она вот здесь будет новая. Как видите, цепочка. Повторюсь, территория закрытая, чужие сюда не заедут. Статус квартира. Дом кирпичный вот такие стены, двухконтурный газовый котел минимальные коммунальные платежи, парковка соседей не слышно от слова совсем. Если вы пойдете туда, свернете там на улицу Дивноморская, попадете к пятерочке, к магниту там же рынок, поликлиника то есть вот вы идете по улице Дивноморская, ровная абсолютно улица, на автобусной остановки наверное, метров 200 в правом верхнем углу выскочит ссылка почему я выбрал район Бытха, посмотрите там я более подробно Рассказываю. Значит, вся необходимость, инфраструктура в непосредственной близости. Вот все, что вам только потребуется. Там две гимназии, несколько детских садиков, поликлиника, церковь, сквер, лес. Здесь вот всевозможные палатки, пекарни, где я каждый день покупаю свежую выпечку. Здесь же магазин, еще салон красоты. Отделение Сбербанка, там аптеки, ну и так далее так далее справа есть тротуар есть тротуар слева вот по этой дорожке можно к рынку выйти здесь тенечки можно пройти давайте сюда наверное, перейду что еще ну все тут ремонт обуви изготовление ключей я не знаю да все что нужно в непосредственной влизи все прямо рядом когда же вы покупаете для себя для любимого для пмж Доходите да до отдыха здесь для отдыха. Здесь всего-то 10-12 минут до моря пешком. Там же тропа Теренкур. Где я с удовольствием бегаю со своей собакой? Долькой. Теренкур она продолженностью от стадиона до Мацесты это 5 километров. Также вам будет доступен пляж Камелия. Это один из лучших апартаментных комплексов, где у нас селилась сборная Бразилии, когда был чемпионат мира по футболу. Так вот, как туда сделать пропуск с удовольствием вам расскажу, если вы ко мне обратитесь за покупкой квартиры. Здесь у нас гринхаус, иногда я, это отель, а, причем такой 4 звезды, здесь и спа, и сауна, и спортзал, и саун красоты, чего здесь только нет, я тут йогой занимаюсь зимой, когда на набережной уже не камильфо. А, так вот, я иногда компенсирую своим подписчикам, если сделка проходила через меня, перелеты, либо проживания, ну, это зависит от там, некоторых нюансов Значит, туда уже пошла дорожка вверх И выглядит она к аэлите. Ай а Айлите, это считается уже середина горы <связано> Бытха Значит, Дивноморская 12, как вы понимаете, значительно ниже Из плюсов еще, что на Бытхе есть, вот повторюсь же Привет! <связано> значит, я здесь машину всегда мою Здесь же автосервис есть Ну, согласитесь, это удобно когда вы вышли, и все у вас прям под боком. Так, что еще? Ну, соответственно, хорошие дорожные развязки. В любую точку Сочи можно доехать без пробок. Хоть через южный склон Бытхи, хоть через северный склон Бытхи. Можно выехать и на дублер, и на обход Сочи. Вот. Бытхи является одним из самых престижных микрорайонов. Он окружен санаториями. Вот Металлург. Здесь имеется бассейн с морской водой. Да чего здесь только нет. Всякие фитнесы, йоги и так далее, так далее. Вот. А здесь уже началось одностороннее движение. Все, тут буквально с 200 метров вы окажетесь на курортном проспекте. Продажа срочная. То есть сейчас мы посмотрим с вами квартиру по адекватной цене. Разлетайка в разные стороны. А, продажа срочная, потому что продавцы достраивают себе дом и уже поскорее хотят туда переехать. Значит, пройдет ипотека любого банка, полная стоимость в договоре, повторюсь, статус квартира. Пока идем, еще озвучу, что интересного появилось на продажу. Значит, на улице Островского, 48 метров, 14 миллионов. Это первая высотка к Куртному проспекту. Кстати, вот автобусная остановка. Здесь же круглосуточный Магазин. Рядом кафешка Санторини. Достаточно часто заказываю там себе еду. Кстати, Марина, Александр, вам большой привет. Они прямо недавно совершили сделку и тоже были довольны Санторини. Итак, есть квартиры для перепродажи, либо для сдачи в аренду. Адлер. Шаговая доступность до моря. Статус квартиры. Это комплексная застройка, чтобы вы понимали. На 40 тысяч дешевле, чем по шахматке. Где-то 250-260 за квадрат. В общем, кому интересно звонить, спешите. Молодежь. Бочаров-Маяк, друзья. Бизнес-класс. Район Новой Сочи. А наверху бассейн. Джакузи. По 160 тысяч в черновой отделке. У меня есть один апартамент. А, такая большая терраса сейчас мы заказали туда входные двери, то есть будет отдельный вход, там два окна, то есть это помещение можно поделить на два апартамента, сдавать их в аренду, либо просто по 20 квадратов продать либо это целиком продать 39,7 его площадь, почти полная стоимость в договоре можно купить в ипотеку ну по 160 взданно, ну что тут говорить вон, северный склон Бытхи этот, как его там Елки палки. Кислород. 320 тысяч за квадратный метр. не конечно, классный комплекс получится. Ничего не скажешь. Но 320 еще столько ждать, уж понимаете. А у меня всегда для вас найдутся интересные предложения. Поэтому, если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Ну и в Инстаграм. Соответственно, там тоже много всего интересного. Что еще что-то столько мысли крутилась вам донести Ну ладно вы же всегда можете мне позвонить и я в любом случае подберу вам именно тот вариант который подойдет вам по всем вашим требованиям снежа такая уже прям мокренький я стал вот в общем видите ну вы по ровной дороге ходите абсолютно по ровной и что хочу сказать что квартира не совсем в товарном виде почему потому что ну, у меня продавцы уже на чемоданах сидят. Надо продать и переехать. Поэтому заранее извиняюсь. Этот заборчик скоро уберут. Это красивый отельчик здесь, наверное, будет небольшой. Небольшой и уютный. Да все сейчас подопарты делают. Вот здесь тоже здание сдавалось, сдавалось в аренду. Ну, ничего, напилили, реконструкцию сделали. Ну а зато здание стало. Красивым, прямо возле подъезда растет виноград. Вот эта кладовочка, она принадлежит к нашей квартире. Это метров 5 она. То есть много чего туда поместится. Ну, а сам подъезд как бы прям обычный. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь самой квартиры 73 метра. То есть такая прихожая. Здесь сигнализация, домофон, там, где гранит, теплые полы, то есть это в прихожей, на кухне и санузле. Санузел совмещенный с ванной. Кухня 9 метров, но вот эта стена несущая, То есть, если вы будете делать ремонт, кухню можно увеличить, если вы сдвинете эту стенку. Двухуровневые потолки. Ремонт делался в 2005 году, но на то время это был просто люкс заказная натуральная натуральный кухонный гарнитур газ поэтому коммунальные платежи будут минимальные ну и через зелень видно море это просторная гостиная с видом на море зелень и море окна менять не нужно. Полы натуральные, гостиная, разлетайка, так скажем, да, окна в разные стороны. Ну, полноценная трешка. Первая спальня. С таким же видом. В тот момент когда делался ремонт это был просто высший пилотаж далее детская комната повторюсь что продавцы уже на чемоданах так скажем переезжают достраивают свой дом поэтому квартира не совсем так скажем в товарном виде но планировки в нашем доме я считаю идеальные. Обратите внимание, здесь натуральный камень. Я бы решетки, конечно, срезал. Они здесь не нужны, потому что этаж второй. Трешка на бытхе по адекватной цене. Давайте вам покажу еще вот этот небольшой уклончик, который, я вам не показал, поведет к курортному проспекту вдоль санатория Металлург. Слева, кстати, элитный жилой комплекс Идеалхаус, там спортзал, бассейн, тоже всякая инфраструктура. Ну вот мы практически на курортном проспекте. И вот мы выехали на курортный проспект. Если поехать в ту сторону, вы едете в Адлер. Слева была лестница на тропу Теринкур и на хорошие пляжи. Камелия вообще бомбический пляж. Там и бассейн есть, правда, за дополнительную плату и кафешка. Пляж настолько чистейший. Вот с левой стороны сейчас будет Камелия. Там есть и корт, играть большой теннис. Я время от времени там играю. Пляж Бытха, который муниципальный, очень красиво сделали. Хотел еще отметить, что шикарные дорожные развязки. Вот смотрите, здесь вот развязка. С левой стороны стадион. Прямо 9-я гимназия. И можно уехать по Куртному проспекту наверное, меньше километра, вы оказываетесь в районе Золотого Треугольника, это район Светлана, он тоже, кстати, еще считается Хостинским районом. Направо ушла дорога на Дублер, Куртного проспекта и на обход Сочи, также на Транспортную улицу. То есть до района Золотого Треугольника, да, до Цирка, можно реально пешком дотопать ну, потолок за 30 минут. Я от морпорта до своего дома. Шел пешком, ну, что-то около часу. То есть локация, на самом деле, очень хорошая. То есть бытка идеальный район для ПМЖ и в том числе для отдыха. Значит, сколько же стоит квартира трешка на Бытхе по адекватной цене? Стоимость квартиры 15 миллионов 600 тысяч. Получается по 200 тысяч за квадрат. Не забываем... Два парковочных места, кладовка, все это в цене, полная стоимость в договоре. Многие из вас сейчас могут писать, что вот квартира там под ремонт, ремонт в 2005 году делали, ну а что вы хотели по 200 тысяч за квадрат? Ну да, потребуется косметический ремонт, а так квартира -то в жилом состоянии. Это первое, а если вам нужен дорогой дизайнерский ремонт, пожалуйста, в соседнем доме 18 миллионов будет стоить 45 квадратных метров. Поэтому всегда у меня для вас что-то найдется. И дорогое, и недорогое. Вот не буду сейчас раздувать данное видео. Звоните, пишите по телефону, который появится на ваших экранах. Там лайк или дизлайк поставьте. В инстаграм подпишитесь. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.